Всем привет! Вы на канале Декатлон ТВ И сегодня мы с вами обсудим животрепещую тему Как часто вы ломаете голову над тем, что подарить вашей маме, сестре, девушке и вообще любой другой женщине в вашей жизни Мы уверены, что достаточно часто И именно поэтому, именно сегодня и именно сейчас Декатлон подготовил для вас подборку шикарных подарков для девушек, которые занимаются спортом Поехали! Итак, подарок номер один мне прилетел такой шикарный коврик для йоги, он розовый, двусторонний, мягенький и удобный. Если ваша девушка увлекается восточными видами спорта, например, йога, то этот а, подарок будет ей очень кстати. Его можно повесить вот так вот и, короче, пойти на йогу. Будет очень удобно. Еще можно держать вот так вот. По-моему, вообще супер его удобно хранить, и он также не деформируется. Поэтому, если ваша девушка занимается йогой, вы знаете, что ей нужно подарить. Подарок номер два. Это вот такие наушники, специально предусмотренные для бега, потому что их форма позволяет им закрепляться в ухе и не выпадать, потому что для многих людей это проблема. И ваша девушка, мама, либо сестра, которые бегают, будут очень вам благодарны за такой очень полезный и эм, удобный подарок. Итак, мы продолжаем нашу тему бега. И следующий подарок у нас это спортивные часы с секундомером. Они очень полезны будут для того человека, который уже более профессионально занимается бегом, делает это на постоянной основе и хочет следить за своим пульсом во время бега, за расстоянием, которое он пробегает, за временем, и также тут есть очень много других крутых ништяков, например, ты можешь плавать с этими часами и также высчитывать, сколько ты э, километров проплыл. Тут также есть умный будильник, и также они очень хорошо подстраиваются под освещение, помогают вам различать информацию на дисплее. Следующим подарком мы уходим от темы бега и переходим к теме О, катания на самокат. На самом деле, это мой самый любимый смокат, который у нас есть. Он очень крутой, потому что он рассчитан на город, и любая девушка, которая ведет активный образ жизни, будет безумно рада такому подарку, потому что перемещаться по городу с ним намного проще, прикольнее и веселее. И также можно просто кайфовать, гуляя, разъезжая по парку. Итак, продолжая городскую тему, у нас следующий подарок – это вот такой рюкзак. На самом деле, он предусмотрен для походов, но я считаю, что он также подойдет для города, потому что здесь в большом отделении. Есть крутое отделение специально для ноутбука, вот, но в целом, конечно же, с этим рюкзаком спокойно можно ходить в однодневный поход, так как здесь очень много разных всяких мелких карманчиков, которые помогут, помогут вам разместить все необходимое, вот, и мне кажется, что цвет такой очень симпатичный, очень женский, очень такой не кричащий. и в любом случае, я была бы рада такому подарку. С городской темы мы плавно переходим в тему плавательную. И следующий подарок, который мы для вас подготовили, это наши фирменные халатики из микрофибры. На самом деле, я сама ими пользуюсь, и мне кажется, что эта штука будет очень полезна. Неважно, занимается ли ваша девушка плаванием в бассейне, любит ли она ходить летом на реку, или, может быть, вы живете где-нибудь на море, и вам постоянно нужно наносить с собой полотенце. Вот этот вот крутой халатик из микрофибры и облегчит жизнь женщины, которой вы его подарите. Вот. Он еще мало того, что очень симпатичного и красивого цвета, вот, он впитывает очень быстро влагу, очень быстро сохнет. Вот, и в целом любая девушка, которая даже, даже на самом деле находится в спортзале, после этого принимает душ, ей обязательно понадобится, понравится такой подарочек. Ну и теперь мы поговорим о девчонках, которые любят заниматься спортом дома Я думаю, что следующие два наших подарка будут очень полезны Но дарить их нужно очень осторожно Потому что вы можете услышать А что, я толстая, что ли? И вот мне мой ассистент подает Вы видите, видите, это... Степпер для домашнего использования Девушка, которая получит от вас подарок Будет вам очень благодарна В особенности, если ей приходится проводить много времени дома И нет возможности выйти в спортивный зал Потому что на этом степере можно отрабатывать Как нижнюю часть тела, так и верхнюю часть тела И, собственно говоря, делать нагрузку на все группы мышц и последний подарок нашей подборки Это достаточно такой большой Тоже для тех девушек, которые, к сожалению, не имеют возможности выйти в тренажерный зал Либо если им не нравится ходить в тренажерный зал Потому что там много незнакомых людей Тренажер Эллиптический тренажер это универсальная вещь, которая реально будет полезна всей семье, а не только той девушке, либо женщине, которую вы его подарите. Ну и на этом наша подборка подходит к концу. Мы очень надеемся, что она вам понравилась. Обязательно пишите в комментариях, если вы решили что-то подарить из того, что мы предложили женщине в вашей жизни, или девушке, или маме, или бабушке. Вот. Обязательно ставьте нам лайки, подписывайтесь на канал, и мы желаем вам огромных спортивных успехов. Всем пока!